Шалам-шалам, дорогие любители ивритов! В этом видео я расскажу вам о зарисовках и ситуациях на иврите и своей жизни. Мы с вами сегодня открутим мою неделю назад. И я расскажу вам о четырех ситуациях, с которыми я сталкивалась на этой неделе. И, конечно, мы посмотрим, как можно в них разговаривать на иврите. Итак, ситуация первая была на лестничной площадке, где я встретила соседку, которую до этого никогда не встречала. Эта соседка переехала относительно недавно, и у нас завязалась беседа. Шалом, имлах, оля имлах. Привет, как дела? Я тебя тут никогда не видела. Как тебя зовут? Мне не очень удобно интересоваться, ло оль, мне не очень удобно спрашивать, а эхкур имлах, Ну, как тебя зовут? И дальше я сказала, что они Вика, я Вика. На что соседка ответила, что ке, шалом, ани яшхина, хадаша шинахэм, э, да, привет, я ваша новая соседка. Э, они шаюти, кама зманат кварпо? Сколько ты тут времени уже? И она сказала, что кваркама хадашим, уже несколько месяцев. И я удивилась, лама ло так. почему я тебя не видела? На что она сказала, ше, ахшах кула маю бессегер, кем адву ло яцу меадира. Любику это Все сидели дома, в карантине и не выходили и не знакомили, да, не. Любикру это не навещали соседей. А у этой соседки была девочка маленькая, Слинге. Я спросила у нее, э -Ктана как зовут маленькую. Она мне ответила, как ее зовут, Кух Имла, Кахамы Каха я также спросила обычный, стандартный такой вариант с начала беседы, когда есть дети, можно спрашивать, сколько им лет. Тогда это как бы нейтральный вопрос и в то же время помогает завязать беседу. Я спросила батка Маги в Ашхинашеве, а, младше, а тинокет, бад хами А моя соседка сказала, что младенеця, тинокет, это младенеця женского рода, ей пять месяцев. Кроме этого, что было еще интересного, я сказала, что мамаш наимля ее. Есть еще один момент, который я спросила. Я видела, что ту квартиру, в которую она въехала, ее вроде ремонтировали. И я спросила а темпо без хируд? о темпу О, о, канитам это дира. Вы тут на схируте или вы купили эту квартиру? О, канитам это дира. И она сказала, да, это квартира, которую мы купили Вот. На этом мы попрощались Я сказала, что здорово с тобой познакомиться В Увидимся еще И на этом мы распрощались Вот такая вот зарисовка реальная, которая случилась Забирайте диалог, пробуйте в своей жизни И сейчас посмотрим на следующую ситуацию Следующая ситуация случилась, когда я с детьми ездила на одну смотровую площадку для наблюдения за пеликанами. Смотровая площадка для наблюдения за птицами на иврите называется Мицпор. Медспор от слова цепор птица, а Мицпор – это место, где э, есть птицы, где можно наблюдать за птицами. Вот, э, пеликан на иврите – это Сакнай, но в тот момент, когда мы приехали туда, пеликанов там не было. Лё с Сакнаин. Не знаю, где они были. Вот, но суть в том что после того как мы там уже все посмотрели что можно было мы поехали назад и по дороге встречная машина попросила остановиться помахала мне рукой и спросила ихимля как доехать до вот этого, вот этого смотрового места и мне нужно было как бы показать направление и сказать это не амарти? а марте это общи я шарсов в Азата там вы видите речку, вы продолжаете прямо, ты продолжаешь, да, мужской род причем, ты продолжаешь прямо, прямо, прямо до конца, а так поне Ямина, поворачиваешь направо, в Ямина, и еще раз направо, в Азата мамшиха десов. И дальше ты добираешься до речки. Там есть небольшой мостик. И там вот как раз вот, этот самый, вот эта самая смотровая площадка для наблюдения за птицами. На что водитель не покивал, сказал на сам. И поехал своим дорогой. Вот вторая зарисовка из реальной жизни буквально все это было на этой неделе. Третья ситуация была на почте. Я пошла на почту забирать посылку, и по расписанию почта должна была быть открыта. По э, расписанию, по часам, когда почта открыта, почта должна была бы быть открыта. Аз адуа, а с льет потух. Почта должна была быть открыта. Я подхожу к двери, и там видно, что машина съезжает, люди выходят. Я вот, ну, как бы, тоже спустилась, подхожу к дверям и вижу, что у них там не запланированный выходной. И почта должна была быть открыта, но она была закрыта. И подъезжает другая машина, и оттуда высовывается человек и меня спрашивает: подтуах лосовый. И я говорю следующую фразу. Почта должна была быть открыта, вот это бы, да, со слагательным но закрыта. адо а я амур льет патуа хаваль у А до, а я амур льет патуа хаваль То есть почта должна была бы быть открыта, но она закрыта. Теперь смотрите, должен, у него есть два варианта, царик, который должен, это как нужно что-то сделать, я должна что-то сделать. Есть Амур. Амур – это пред, ну, как бы такая вероятност, вероятностная предположение. То есть, по идее, вообще-то почта, должна, она не должна быть, да, вообще, должна кому-то что-то или не нужно ей быть открытой, но по идее... Предполагалось, что она будет открыта, но она оказалась закрыта. То есть вот когда есть такая вероятность и предположение о том, что должно произойти, используют Амур. Зяму, а я льет потух. Это должно было бы быть открыто. И вот буквально эту маленькую фразу я сказала тому, кто меня спросил, и на этом мы разошлись. И еще одна встреча, которая тоже была на этой неделе, очень простая зарисовка, это детский сад. Я привожу своего младшего сына к воротам детского садика, и у нас завязывается беседа с воспитательницей. Я говорю, «Салон, готов, И, и uh, у нас было там два момента. Первое, что я забыла рюкзак. Ребенка, и я ей хотела сказать, что я этот рюкзак принесу чуть попозже. Вот, вы мне просто ребенка заберите. А второй момент, она у меня спросила, работает ли сайт, на котором заполняют э, цифровую, э, цифровое заявление о здоровье. То есть, вот, э, это называется сайт, приют дигиталит, когда нужно отметить, что у ребенка нет кашля, нет температуры, он чувствует себя хорошо, и как бы его можно отправлять в садик. Собственно, как этот диалог звучал? Шаломбокирутаву я вернусь и я возвращаюсь и принесу сумку. Это то, что сказала я про рюкзак. То, что меня спросила воспитательница. Ага, сделали ли я вот заявление о здоровье по Работает ли так, как нужно? Я сделала, никаких проблем не было, в приют дигиталит. Я сделала вот это заявление о здоровье, цифровое. Да, там на сайте заполняешь данные и галочку ставишь. Аз вот. В Я пошла за рюкзаком, вернулась с рюкзаком, позвонила. помощница Я позвонила, мне открыла помощница воспитательницы, и я ей дала рюкзак, сказала, что это рюкзачок Натаниэля. В процессе жизни возникают какие-то ситуации на ибрите, где естественным образом выражаешь те ситуации, те мысли, которые нужно. И обратите внимание, что во всех этих ситуациях были совершенно разные слова, обороты, глаголы и так далее. То есть очень важно, что когда вы учите иврит, вы соотносите те слова, которые вы учите, те выражения, которые вы используете, с контекстом вашей жизни. Возможно, в вашей жизни нет детского садика для ребенка, вам это не актуально. А что-то другое будет намного актуальнее. И э, поэтому соотносите. Ту лексику, которую вы используете с теми ситуациями в жизни, которые у вас случаются. Ну и, конечно, если вы хотите более большие подробностей или учите в школе Еврика, заглядывайте в инфобокс, там есть для вас полезные, бесплатные, интересные материалы. Также вы узнаете про клуб школы Иврика, тоже там внизу в инфобоксе. Ставьте лайк, подписывайтесь, комментируйте, если вам понравилось понравились мои зарисовки на иврите. буду с вами еще такие вот видео записывать. Если увижу, что это нравится, ставьте еще разок. Это было мало, пальчики вверх. И до встречи в новых видео. Меня зовут Виктория раз и я помогу вам заговорить на юбилитике.